Да. Алло, здравствуйте, Олег. Да. А, вот, я блогер э, Саршанского района, мы тогда с вами были у Олеся Пушкина после приговора. А, да, я вам тогда давал номер телефона, но другой. Я тогда спрашивал, как э, возможно ли сделать репортаж по Крапивинскому мосту. Вот, сейчас угу. я да, освободился, хотел спросить, когда, с кем связаться, может быть там. Сейчас, хорошо, секундочку, я вот вам сейчас я подойду к нашему редактору. Вы ему расскажете, что, если это заинтересует, хорошо? Хорошо, хорошо. Сейчас, сейчас. Алло, алло? А, здравствуйте, да, слышу. День. А, так. А, ну, а что... Ага, из Орши, да? Да, да, из Орши, из Оршанского ну, района. А что, ну, ну, что там было? А, <coughs> дело в том, ну, вы знаете, мост, который там, где Крапивна, вот ну, где как раз угу. поле крапивинская вот, мост такой очень запущенный. На него мы как-то случайно внимание обратили, зимой еще. Там... Значит, очень сильно разбита пешеходная часть, но ну, как бы и сам мост в таком состоянии неважным. Это дорога П-22, Орша-Дубровна. У меня есть на канале несколько видео по этому поводу. Я сообщал в сельсовет туда и в этот райсполком. Но они, значит, сделали что? они сообщили дорожникам, потому что ремонтом мостов занимается Автодор. Но они мост не ремонтировали, они просто перегородили пешеходную часть блоками с двух сторон и поставили знаки, запрещающие, что пешеходом проход запрещен. Все это как бы мы зафиксировали, они сказали так, что как бы у нас нет денег, поэтому мы будем делать этот мост только когда у нас будет финансирование из Витебска там придет. И вот до сих пор, насколько я знаю, ничего не ремонтируется. То есть, есть человек из Дубровна, там активист, я его спрашиваю периодически, ты там ездишь, типа ну как там мост, он говорит, все по-старому, ничего не делается. То есть, когда это будет неизвестно а состояние его посмотреть я значит делал фотографии в феврале еще потом в марте в конце марта мы ходили проверяли там когда снег растаял видео делали у меня на канале в ютюбе есть видео по этому поводу то есть, как я звонил этим председателям, как я потом приходил там с несколькими людьми в сельсовет на приемный день, как мы разговаривали. То есть, все это зафиксировано. И состояние моста. Вот, я думаю спросить, что не заинтересует ли это вас. Потому что образцовый, как бы, Аршанский район, такой, да, IT-офшор практически. И тут, ну, такое, как бы, происходит, что вид совершенно не соответствующий. То есть, там, если бы это какой-то был заброшенный мост, но там просто ездит постоянно транспорт, автобусы каждые полчаса, то есть туда... Так, я а, да, да, класс. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий. Доброе, я, я там нашел корреспонденту ваш телефон, она свяжется и поговорит. Доброе? Да, хорошо. Если надо материалы, то скажите, я на какой имейл да, да, там да, или да, куда да. отправлю. Да, да, она скажет с вами. Доброе, давай. Хорошо добре, Да, да, спасибо. Все, добре,